Всем доброго времени. Поговорим сегодня о клубничке. Вот такая вот у нас клубника нынче. Вот столько на ней цвета. Ягода считается ремонтантной. Название сорта где-то потеряно у летах. Искать неохота в интернете. В общем, это клубника по вкусу, аромату практически идентично напоминает полевую одна занимает первое место среди наших сортов которые мы выращиваем по вкусу качеству сладости аромату тому подобное перезимовала она отлично я бы сказал, весна нынче плохая. Земляника всякая там такая всякая нынче перезимовала плохо. Это перезимовало хорошо. Вот такое обилие цвета. Там где-то в следующем видео я вам расскажу про землянику вьющуюся. Ну а здесь следующее видео будет уже когда будет много-много ягод красных-красных, тогда мы сделаем обзор этой клубнички и вам покажем. Всем до следующего видео. Подписывайтесь на канал. Узнаете, как она будет плодоносить. Что за ягода, какой крупности. Всем добра.